Поджинка, Все, давай, пока. Все будет красиво остался. Давай, давай, Давай, давай. Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему?